Всем привет, друзья, я устроился на работу в ресторан, сегодня мой первый рабочий день, не буду вас я задерживать, в общем, приятного аппетита или приятного просмотра, если кто кушает и кто не кушает, не забывайте подписываться на канал с колокольчиком и ставить лайки, это как всегда очень важно, ну что ж, не будем задерживать, мне совершенно недавно привезли сюда еду, продукты. Это ведро воды, ведро молока, сраговядины и пшеницы. Мы сразу же можем молоко переделать в свежее молоко. А, также мы можем ведра воды сделать свежую воду. А, и закурить. Итак, это, я так понимаю, либо шеф-повар, либо наш помощник, либо он нам сейчас будет что-то рассказывать, как все здесь работает и делается. Ну, я еще заметил у себя в инвентаре а, готовка для чайников. Это книжка такая. Действительно, я пока что чайник, я нихрена не понимаю, что как здесь готовить. Но я так понял, то, что сыра говядина нужна для фарша. Да, здесь так написано для фарша. И давайте, собственно, сделаем фарш. И так. Давайте это уберем сюда, сюда, сюда, сюда, сюда. Так, да, давайте с, поговорим, что ли, с ним. Так, привет. Сегодня твой первый день на работе. Поваром в кафе Луч. Ты готов начать? Естественно, я готов начинать свою работу. Это у нас, кстати, шеф-повар. Я... Просто похлопы, потому что я хочу быть таким же, как он. Конечно. Естественно, давай начнем. Окей. Давай начнем с простого заказа. Приготовь чизбургер для клиента и принеси ему его. Окей. Сделаем вообще сделаем в лучшем виде, сделаем очень быстро. Хорошо. Итак, нам нужен чизбургер. Естественно, мы заходим в книгу для чайников, э, пишем чизбургер. Чём, на листке, на листке куклы. Э, чизбургер. А, а, чизбургер вот он чизбургер наверное. давайте сделаем самый простой наверное это сыр Ага. так понял соль нам нужен горшок и свежая вода горшок горшок вот. да вот он горшочек сделаем сейчас соль сделаем наверное штучки 4 соли думаю на первое время нам хватит теперь эм, Сыр. чисто один сыр мы сделали так дальше нам нужно сделать чиз, чизбургер давайте мы сразу тюльтим. вот сюда вот чтобы нам не всегда заходить в эту книжечку так чизбург а, нам так, нет мы это сделали нам нужно сделать так это мы сделали уже нам нужно сделать э, тост естественно нам нужно сделать масло а, все понял нам нужна мисочка нужна мисочка и нужно свежее молоко жирные сливки жирные сливки соль и по-моему вот это нет значит хорошо нет, значит не горшок. Значит не горшок. Так, а что нам нужно? А, нам нужно кастрюля, кастрюля, кастрюля. Это холодильник. Вот кастрюля. Так, соль и вот тебя. Все, масло мы сделали. Так, для тоста, для хлеба нам нужно сделать тесто, тесто делается из муки мука, так, все понятно, нам нужно сделать э, пшеничку, точнее, муку, так, две муки, две соли, потом, что-то, что, -то, что -то там, потом надо, нет, да, сделаем два теста, Следующее, что нам нужно для тоста, это формочка, формочка у нас тоже имеется, Так, -с, так, -с. вот так, так, и вот так, тостик у нас готов, сыр есть, фарш, фарш у нас тоже есть, у нас целых 16 фарша, 16 фарша делаем так, вот нам нужна сковородка, как я знаю. Гамбургер. И теперь, чтобы сделать чизбургер, нам нужно просто добавить к гамбургеру э, наш сыр. И получится чизбургер. Да, у нас получился чизбургер. Так, приготовь и отнеси клиенту чизбургер. Хорошо, без проблем. Итак. Вот он наш. Так, давайте, наверное, выложим все, что нам нужно. Уберем вот, вот это, вот это, вот это, вот это. Расставим все на место. Уберем вот это. Финичку, тесто. Тебе же молоко, говяжье, фарш мы берем сюда воду мы тоже уберем сюда и на этом наш первый день подходит к концу сейчас мы отнесем этот чизбургер нашему клиенту и на этом наш первый день потихонечку заканчивается потому что уже закат так, здравствуйте я привез принес вас э, чизбургер так, чизбургер Десять серебряных монет. Очень даже хорошо. В общем, наш день закончился. Спасибо большое за просмотр. ставим лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока.